Тема моего доклада, к вопросу об этнической идентификации карилов-людиков. И начну свой рассказ, свое выступление с того, что в 1940-х годах финляндский языковед Айма Турнен сформировал так называемый людиковский вопрос по-фински «лю делайскюсимус», заключавшийся в следующем. «Что же представляет из себя язык корелов людиков Самостоятельный язык приволотистской финской группы или же часть корейского или вебского языков?» И с тех пор людиковский вопрос является предметом научных споров среди ученых России и Финляндии, которые рассказывают различные мнения по поводу языка корелов людиков и их этнического статуса. Вот эта тема уже была начата предыдущим докладчиком Ириной Петровной Новок. И первые исследования людиковских говоров проводились а, в XIX веке многими начинающими финал фи, Это и Андрей Михайлович Шогрен, и Даниэром Европеусом, и Элиасом Леонардом, Августом Алквистом, Акселем барениус Ляхтом и другими. Ученые относили людиковские говоры только к Вепскому, Особенно это касается Михайловского диалекта, обладающего наиболее выраженным вепским субстратом, то к карельскому и то к людиковскому языку. И создатель людиковских говоров Юха Куила первым начал классифицировать людиковские говоры в качестве самостоятельного приватического финского языка, состав которого Михайловские говоры он включил несколько позднее. И уже во второй половине XX века Перти Вертаранта закрепил статус людиковского языка как самостоятельного языка знания Финляндии а самих людиков отнес к отдельному прелатиско-финскому народу. И идеи Перти Вертеранта нашли свое развитие в трудах финляндского лингвиста Микула Пахомова, который отмечает, что вопрос об этническом статусе людиков во многом зависит от решения проблемы их языковой идентификации. В России же карелов-людиков со второй половины XIX века представители власти Олонинской губернии относили больше к карелам, чем к вевсам, хотя отмечали их чудское происхождение, и значительное отличие от языка, а, от лонинских корелов. Первым выделил фонетическое отличие Петрозаводского говора, то есть людиковского от других диалектов перыдского языка, учитель Петрозаводской гимназии и краевед Константин Михайлович Петров а, в 1867 году. Он писал, что мягче всех говорят олончане, за ними и повенчане и, наконец, жители Петрозаводского уезда, которые по выговору ближе к чудинам, ну, то есть к вепсам. И в 1940-х год годах уже известный российский финал Дмитрий Владимирович Бугрих отнес людиковский диалект к иридскому языку, отмечая, что людики сами себя идентифицируют как люди или «люудикоид», а их язык содержит наибольшее количество вепских черт, что связано с этнической историей данной группы. И концепция языковеда получила широкое признание как в отечественной науке, так и в соседних постсоветских странах, в том числе и в среде эстонских лингвистов. И вот уже говорила Ирина Петровна, новейшее исследование российских и финлянских языковедов, основанное на сравнительном анализе фонетических и морфологических систем корейских диалектов и говоров, подтвердило теорию Бубриха о единственной корейского языке, куда входит и людиковское наречие. И тем не менее, до сих пор в трудах российских ученых нет единого мнения о том, к какому виду подразделения этноса относить корейлов-людиков к субэтносу или к этнолингвистической группе. И чаще всего... этнолингвистической группе, и чаще всего в русскоязычных работах о языке людиков можно встретить нейтральные термины по отношению к самим людикам, как одно из подразделений карельского этноса, этническая группа или диалектная группа карельского этноса. Но что же представляет, что же касается самосознания самих носителей людиковских говоров, то у них сохраняется два самоназвания разнозначные для народа, общий для всех, кардиолайне, карел и локальный люди лайны, людико людик. И, а свой язык карел людики называют Людинкиель э, э, и э, людиковский язык, и отмечают, что говорят по пагижим пагижем людик. Но не всегда у людиков наблюдался дуализм в самосознании. По утверждению Александра Павловича Баранцева, этноним Карел, изначально неизвестный ни людикам, ни ливикам, стал активно распространяться на последних с XIX века. И в диалектологических вопросниках, составленных в пряже в 1941 году, в ходе работы над, над диалектологическим отцом карельского языка Дмитрия Владимировича Бубриха само название местных карел было зафиксировано как «людикит», «Людики», а рядом приписано уточнение. В последнее время стали называть себя «карья Вот у меня здесь есть э, скана этого э, страницы, из-за этого вопросника, не знаю, видно, но вот тут как раз подписано. В последнее время стали называть себя «карья лайжет». И данное положение недавней корелизации Людиковского супэттенса подкрепилось и во время полевой экспедиции, моей полевой экспедиции к людикам в 2016 году, в ходе которого некоторые информанты, преимущественно 1930-х годов рождения, отмечали, что их родители были людиками, а сейчас они информанты являются корелами. И если при интервьюировании носителей людиковского наречия пользоваться русским языком или другим наречием корельского языка, вызывающими для людиков сложности в коммуникации, например, собственно, корейским наречием, и спросив об их самоидентификации, то опрашиваемые отнесут себя, скорее всего, к представителям карельского народа. И наоборот, если задать вопрос на людиковском наречии, то информатурно назовут себя людиками, свой язык людиковский. И языковед Николай Иванович Богданов в своей дилектологической экспедиции среди Михайловских людиков в 1946 году встретил информанта Ефима Филатова, который заявлял, что по-русски его национальный Карел и его родная деревня официально называется Ташкиницы, но ее название на родном языке Туашкол. Вот как раз есть скан тоже здесь представлен слева, но да, по-карельски, то есть по-людиковски будет его деревня на родном языке Туашку, и ее жители используют по отношению к себе эндоним Людикуот, или Люди лайжут, Людики, а также Куярви михайловские", то Михайловский. И, как утверждают филианские следователи, вот этот факт, что носители людиковских говоров при контакте с другими этнолингвистическими группами корейского народа уже в начале XX века использовали русский язык, свидетельствует о том, что корейский язык, в том числе и людиковские говоры, является для людиков чуждой языковой средой. И данное утверждение, конечно, характерно в большей степени для михайловских людиков, обладающих чертами этнолокальности. Их корейское самоназвание куярвилажит, совпадает с названием со стороны соседних корелов и восходит к названию одного из главного водоема на земле Михайловцев – озеро Лоянское, по-людиковски Куяр. Несмотря на дружеское отношение Михайловских людиков со своими соседями, алонинские левики часто отзываются о них с некоторой долей пренебрежения, отмечая, что Михайловские не так говорят, как мы, и понимать их трудно, и называют последних ненастоящими или еврейскими карелами. И, как отмечает Константин Кузьмич Логинов, такую уничижительную кличку им дали не столько, не то, не не столько из-за того, что Михайловцев считали торгашами или же хитрыми людьми, сколько из-за особенностей их языка и культуры, отличающихся от соседей. Стоит отметить, что к другим диалектным группам людиков не наблюдалось такого явного отчуждения ливиков и, собственно, карелов, что вызвано, скорее всего, тем, что диалекты пряжинских и напорских людиков содержат меньшее количество вебских черт. Важно и то, что эти диалектные группы издавна поддерживали тесные брачно-праздничные связи с соседними корейским населением, тогда как девушки из ливиковских деревень Алонинского района неохотно выходили замуж в Михайловские поселения. Еще одна причина замкнутости Михайловского куста деревень состоит в том, что этот куст в 15-16 веках входил в составной части в Важенский погост, географически тяготевший больше к территории Пресвирья, то есть небо, как сегодня, административно связан с Солонинским районом Карелии, населенным преимущественно ливиками. Своих корейских соседей людики тоже обосабливают. Ливиков называют аланчанами, а ануксы лажат, или же карелами, кария лажат. А собственно карел всегозерия лаппи, то есть самые, А те, в свою очередь, называют, называли соседних людиков вепсами. И в данных наименованиях сохранились следы этнического прошлого этих регионов. То есть таким образом носителей людиковского наречия можно квалифицировать как субэтнос поскольку все критерии соответствуют теории этнических групп, предложенной, этнических групп, предложенной этнологом Юлианом Владимировичем Бромлеем в 1970-х годах. Это чувство собственной языковой обособленности, Признание об особенности другими народами на уровне языка. Третье. Наличие само названия людик и общего этнического сознания Карел. Четвертое. Относительно единства территорий. И позднее, вот еще одним критерием Брамлея для выделения субэтноса стало определение специфики традиционной культуры. И исследованию данного вопроса посвящена уже моя кандидатская диссертация. Ну, а это уже совсем другая история. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо, Сергей Андреевич. Уважаемая аудитория, вопросы к докладчику? Были ли у нас, Андрей, вопросы в чате? В чате нет, не вижу вопросов. Но доклад действительно очень интересный. А, спасибо большое. Можно тогда я пока задам свой вопрос. Сергей Андреевич, скажите, пожалуйста, вот какое количество программ для «Атласа» было обработано, и вот заметили ли вы какую-то существенную разницу, поскольку программы собирались, это седьмой год была первая крупная экспедиция, 1938 год, добор материала, и второй вариант программы, уточнение, дополнение, новые пункты были также добавлены, это 1946 и вот последующие годы. Удалось ли, если были обнаружены... Обследованные идти и другие программы обнаружить какое-то отличие, как раз-таки, вот по анализируемому вопросу. Вот, к сожалению, спасибо большое за вопрос. К сожалению, я не так много программ просмотрел, то есть у меня больше такое качественное было исследование. Я это их около 10 вот просмотрел. Какие выгоды вы сказали? 1937-й й это первая программа, я да. собирал сбор, а потом 46-й год. Да, я вот и, и, и, и первое, и второе, и, и, и какие отличия между ними. А, ну вот, не могу сейчас сказать, потому что я вот те, те интересные факты, которые я заметил, я их постарался отразить в докладе. А, в основном у них было так... Два самоназвания. Карел-люди, Карел-люди, Карел-люди. Вот такие вот приписки интересные, как вот называть себя стали людиками. То, что по-русски -по я карел, по-людиковски я, я буду людик, это все-таки единичные случаи. Но в дальнейшем я планирую, что уже возьму вот всю подборку именно по людиковской территории и уже буду рассматривать такой вот количественное то есть исследование провести это надо да и сравнить это есть такие перспективных планы сделать. Спасибо большое вам за ответ. И вот пользуясь случаем, поскольку я рассказывала сегодня о диалектной базе данных и показывала, что как раз один из блоков вопроса – это социолингвистические вопросы, в том числе мы заносим, кодируем вот эту информацию, которая вас в первую очередь интересует. Поэтому я вас приглашаю присоединиться к нашей работе по заполнению, возможно, по людиковским говорам и вот для того, чтобы пользоваться в дальнейшем этими материалами. Спасибо большое. То есть я работаю над своим исследованием, я еще и могу какие-то выводы заполнять. То, то, для то есть этого. И пользоваться теми статистическими программами, вот подсчета данных, да, которые и внести туда свое, что да, чтобы, например, да, например. да, да, спасибо, спасибо. Я с удовольствием приму участие.